Внимание, черный ящик. Это средство отлично увлажняет слизистую оболочку носа, улучшает работу местного иммунитета, дополнительно защищает вас и ваших детей от вирусов и микробов, продается в аптеке за копейки, или вы самостоятельно и бесплатно можете его приготовить дома с помощью самого популярного ингредиента для приготовления пищи. Внимание, вопрос! Что в черном ящике? Итак, ваш ответ А теперь, внимание, правильный ответ А теперь правильный ответ Это средство физраствор Обычный раствор поваренной соли 0,9% В готовом виде, стерильный, продается в аптеке Или можно приготовить его с помощью обычной поваренной соли Набираете 9 грамм поваренной соли если у вас есть кухонные весы, то отмерьте это количество на весах. Если у вас кухонных весов нет, то наберите просто чайную ложку соли с большой горкой. Высыпаете его в литровое судно, разбавляете водой, тщательно перемешиваете и ваш раствор готов. Раствор готов, а что же делать дальше? Правильно, заливаем его в пустой назальный флакон. Но где же взять пустой назальный флакон, спросите меня вы? Очень просто. Можно использовать флакон из под подсосудосуживающих препаратов, которые уже закончились. Большинство из этих флаконов разбирается, если посильнее надавить на дозатор. И мы флакон разобрали. Что мы делаем дальше? Берем шприц с иголкой. Берем физиологический раствор. Протыкаем пробку. Набираем в шприц. И заливаем пустой назальный флакон затем флакон закрываем и препарат готов к использованию спрей готов распыляем ему по одному два впрыска в каждую ноздрю как минимум утром и вечером я рекомендую ставить флакон рядом с зубной щеткой почистили зубки увлажнили нос если у вас есть дети которые ходят в детский сад или школу увлажняйте им нос до детского учреждения и после возвращения из него. Также, если вы собираетесь посетить многолюдные места, увлажняйте слизистую оболочку до посещения этих мест и после возвращения домой. И тогда ваш иммунитет будет работать лучше, вы будете дополнительно защищены от вирусов и микробов и будете здоровы. Лечитесь правильно. Увидимся. Пока.